стекались к его обители из хижин постолюдинов и царского дворца. Ко всем он был приветлив, со всеми добросердечен. Когда же на церковь Божию восставали враги ее, великий подвижник не стоял в стороне. В гонении императора Максимина Дазы на церковь Христову святой Антоний, не убоясь грозных императорских указов, присоединился к мученикам, которых под стражей вели в Александрию. Там он прислуживал им, добывал пищу, лечил недужных, присутствовал на суде над ними, исповедуя и себя христианином. Однако служители императора не осмелились поднять руку на любимого народом святого. Пришлось святому угоднику побывать в Александрии вторично, хотя для него не было ничего любимой своей обители. Нечестивые ариане посеяли в народе клевету что святой Антоний заодно с ними. Ариане ⁇ это последователи священника Ария, утверждавшего, что Троица не едина. Мы верим в единого Бога, который в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. А Ария утверждал, что... Эти три лица отдельно существуют. Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой, а вовсе не единый Бог в трех лицах. Ведь пакостники любят заморать чистого человека грязью. Исполнившись праведного гнева, святой Антоний не замедлил явиться в Александрию и на центральной площади проклял Ариан, назвав их слугами Антихриста. Великая радость охватила православных, услышавших слова обличения и проклятия Ариан от такого столпа церкви. Люди стремились увидеть святого Антония, прикоснуться к краю его одежды. Невозможно перечислить, сколько бесноватых и страдавших от болезней александрийцев исцелил тогда святой Антоний. В те годы Александрией управлял военачальник Валакий. Приверженец арианской ереси Человек грубый и свирепый, он не гнушался тем, что приказывал раздевать православных иноков и даже девушек-христианок и принародно порол их плетьми за то, что они отказывались следовать арианскому лжеучению. Святой Антоний, узнав об изверге от пострадавших иноков, отправил ему письмо. «Неразумный Валакий, – писал Антоний, – если не прекратишь истязать православных, Вижу грядущий на тебя гнев Божий. Покайся, чтобы гнев удалился от тебя. Прочитав послание, Валакинь самодовольно расхохотался, порвал письмо и велел бичевать посланцев Антония. Вдоволь натешив свой злобный нрав, видом их страданий, он сказал, «Не боюсь ничьих угроз, и пусть Антоний благодарит Бога, что он стар, а то бы и ему не миновать плетей». Расплата Божия Не замедлила последовать Валакий со своим Наперсником Нисторием Поехал верхом из Александрии В местечко Херум Испытанные жеребцы Спокойного нрава Поблескивая потными боками Несли всадников по дороге Развивались гривы Копыта слитно дробили по плотной земле Всадники скакали Перебрасываясь с шутками Вдруг Конь Нестория рванул зубами Валакия за бедро, стащил на землю и начал кусать и грызть его. Словно был не смирным конем, а кровожадным волком. Истерзанного Валакия срочно доставили в Александрию. К постели его согнали лучших врачей. Они делали перевязки, прикладывали краном целебные пластыри, поили больного лекарствами, настоями из чудодейственных трав. Но кто поможет человеку, наказанному Богом? В страшных муках Валакий скончался. С учителем непорочной жизни, с великим молитвенником Антонием, мечтали повидаться многие. Сам император Константин послал преподобному гонца с приглашением приехать в царствующий град Константинополь. Смиренный Антоний посоветовался с братьями, как быть, ехать или не ехать. Братья Соборна ответила ему, чтобы он остался. «Зачем тебе ходить ко двору?» — сказал ему старший из иноков. «У императора и без тебя советников много. А как же мы останемся хотя бы на день без тебя? Если пойдешь, останешься Антонием. Если не пойдешь, останешься Аввой Антонием». Ава – это значит учитель, наставник. Антоний поразмыслил и остался в обители но из уважения послал императору ответное письмо, в котором весьма хвалил благочестие императора, но советовал ему не превозноситься императорским званием. Цари земные имеют от собой царя небесного, Иисуса Христа. После нескольких лет наставничества в основанной обители святой Антоний возжаждал покоя. Присоединившись к торговому каравану «Сарацин», на исходе третьего дня он достиг края пустыни. Пески сменились лугами и рощами. Вдалеке возвышались горы. У подножья одной из них раскинулась долина с финиковыми пальмами. Из расселенной скалы бил прозрачный холодный ключ. Святой Антоний поселился здесь. Разузнав о его новом местожительстве, Братья обители с попутными караванами отправляла ему хлеб. Антоний попросил иноков вместо хлеба лучше послать ему крепкую лопату и горсть семян. Вскопав небольшое поле, он засеял его и питался хлебом своего урожая, довольный, что никого не обременяет заботами о себе. Но люди и сюда проложили тропу. Они шли пустыней, изнемогая от жажды прячась от волков, львов и голодных свор шакалов, чтобы только побеседовать с Саввой. Желая порадовать пришельцев за перенесенные лишения в пустыне, святой Антоний рядом с полем соорудил огород, где посадил репу, бобы, горох и прочие немудреные овощные лакомства. Но на огород повадились незваные кости. Звери из ближнего леса. И бывало, не столько поедят овощей, сколько потопчат копытами грядки. Святой сел в шалашике из пальмовых ветвей сторожить огород. Ночью зашушало, Послышалось похрюкивание кабанов, потявкивание лисиц. Антоний скинул с себя ветки и оказался на виду. Звери не побежали. Они знали, что святого им бояться нечего. «Зачем вы вредите мне?» — мягко упрекнул их Антоний. «А «Разве мало вам учреждено Господом пищи в лесу, что вы приходите объедать бедного отшельника? Ведь я не рыскаю ночами по вашим берлогам и норам, не безобразничаю там. Именем господним запрещаю вам приходить сюда». Звери, виновато понурив головы, побрели в лес и оставили Антония в покое. В одну из ночей, когда Антоний по обыкновению бодрствовал, голос свыше сказал ему «Восстань, Антоний! Выйди и посмотри!» Антоний вышел на крыльцо кельи. Еще недавно землю освещала яркая полная луна. Теперь луну заслонил исполин, голова которого упиралась в небо. Лишь слабое лунное сияние брежело вокруг его косматой головы. В бледно-сизом сиянии, как в тумане, порхали стайки мотыльков, черных, как уголь, и белых, как лепестки роз. Мохнатый когтистой лапой Исполин ловил черных мотыльков и швырял на землю, где они пропадали в земных трещинах, озаренных багровым пламенем. А белые мотыльки вились меж пальцев Исполина, и как он не скрежетал зубами, ни одного из них поймать не мог. Беспрепятственно взлетели они выше, сливаясь с небом. Приглядевшись, Антоний распознал, что это человеческие души, которые на высоте кажутся мотыльками, а исполин дьявол, который властен над грешными душами. Преградить же вход на небо праведным душам он бессилен. Наведывались к святому Антонию и лукавые посетители – Горделивые грамотеи, прочитавшие не одну сотню книг, они мнили себя великими мудрецами, которым нечему учиться у святого, не умевшего ни читать, ни писать. Они приходили посмеяться над ним и уходили посрамленные. Незлобивый Антоний не отвергал их, хотя по лицам читал их намерения. «Скажи мне», — спросил Антоний у пришедшего к нему умника, — ведь ты изучал философию, красноречие, логику. Что важнее, спасти душу, оставаясь при этом неграмотным? Или быть грамотным, а душу погубить?» Умник замялся. Он редко думал о душе. Для него важнее было блеснуть речью на форуме, добиться похвал слушателей. «Важнее душу спасти», — ответил он все же святому. «Итак, ищите прежде Царствие Божие» и все остальное приложится вам. Сами по себе знания ничего не значат. Можно быть грамотным и злым, но безграмотным и добрым. Но можно быть и грамотным и добрым, перебил собеседник. Правильно. Знания полезны, если они помогают делу спасения души, а в противном случае они вредны. Поэтому не уподавляйтесь тем, о ком говорит пророк. Безумствует всякий человек в своем знании. Помните слова апостола, Знание надмевает, а любовь назидает. Пребывая уединенно на горе, святой временами приходил в обитель для бесед и духовных наставлений братьей. В одно из посещений он сказал им В последний раз, чады мои, я навещаю вас, не свидимся с вами больше в этой жизни. Пора мне оставить ее, ведь и так я прожил сто пять лет. Плач и стенание огласили обитель. При мысли о расставании с учителем никто не мог удержать слез. Братья молили, по крайней мере, не уходить больше на гору, не оставлять их, чтобы они были свидетелями кончины любимого Авы. Но преподобный Антоний, простившись с каждым братом, удалился к себе. Перед самой кончиной он призвал к себе двух иноков, прислуживавших ему, и просил никому не открывать, где они погребут его. Ученики обещали исполнить его последнее желание, и Антоний с тихой радостью на лице предал душу своему Богу. Произошло это в 356 году. Преподобный Антоний основал первую монашескую общину. Это произошло в 305 году. Подробных правил монашеской жизни своим ученикам он не давал, но в общем виде определил те требования, которые они должны были выполнять. Словом и примером собственной жизни преподобный Антоний заповедал им, «Пути высшего нравственного совершенства – это отречение от земных благ, всецелая преданность воле Божией, молитва, уединенное размышление о Боге и мире духовном». Воздержание, телесный труд. И еще, дорогие братья и сестры, хотелось бы обратить внимание еще раз на то, что говорил Антоний о знаниях. Знания земные тогда только полезны, если они служат делу спасения души. Если же мы приобретаем знания для того, чтобы похвалиться перед другими и ставим земное знание выше, чем знание о Боге, то пользу душевную это не принесет, а принесет скорее бред. Так вот, давайте приобретать знания для того, чтобы служить ими Богу.